На протяжении месяца в рамках акции «Подарим весеннюю радость и тепло» Даугаповское отделение Латвийского Красного Креста собирало пожертвования и подарки для жильцов Центра поддержки семьи приюта и групповых квартир на улице Шаура 26 и особенно для сотрудников Центра легочных заболеваний и туберкулеза Даугаповской региональной больницы, который многие месяцы стоит на передовой линии борьбы с COVID-19. Данная акция также была приурочена к столетию Даугаповского комитета Латвийского Красного Креста. Жильцы на Шаура 26 получили самые разные бытовые предметы, одежду и еду, тогда как для Центра лего заболеваний удалось собрать целый фургон свежих фруктов, кофе и полезных чаев, а также вкусные подарки от предприятия «Латвия Смайзникс». Воспитанники детских садов отправили свои добрые пожелания, а латвийский Красный Крест вручил медикам благодарственную грамоту за их отверженный труд. «Конечно, очень приятно, что вы все оценили наш труд. Мы работаем сейчас с повышенной нагрузкой. У нас около 100 коронавирусных пациентов». И, конечно же, большая нагрузка ложится на наш средний персонал, младший персонал, потому что многие из них лежачие, требуют ухода. У многих очень тяжелые заболевания, кроме коронавируса еще и поэтому мы работаем с нагрузкой, и поэтому такое внимание, конечно, очень приятно. Вот большое вам спасибо, э, немножко вас порадовали. В акции приняли участие как члены Даугупилского отделения Латвийского Красного Креста, в коих насчитывается почти тысяча человек, так и просто небезразличные люди. Этими подарками Красный Крест выражает свою благодарность врачам, которые уже долгое время не знают отдыха, и многие из них сами переболели этим заразным недугом. Я Думаю, что это самое святое сейчас у нас медики, это вообще... Просто люди, которые спасают нас, которые помогают нам и которые, ну, наверное, без них не могли бы мы сейчас прожить. Я знаю, как тяжело им. Морально устали. Вот они приходят в палату с улыбкой. и Просто, просто спасибо им за это, что за их работу. Акция почти подошла к концу, но «Красный крест» напоминает. Пожертвования, как материальные, так и в виде денежных перечислений, а также разные виды помощи, можно предлагать в любой день. Для этого можно обратиться в комитет «Красного креста» по телефону, электронной почте или через социальные сети. Актуальные события «Красного креста» также освещаются на официальной странице Facebook. Сюжет подготовила отдел общественных отношений и маркетинга Даугаповской городской думы.